Этот короткий видеоролик мы сняли, чтобы показать вам, где будет проходить семинар Голдиса на Кипре. Посмотрев его до конца, вы сможете на несколько минут окунуться в атмосферу острова и представить, как и где все будет происходить. Формат семинара необычный, практический и приключенческий. Первая часть семинара пройдет в четырехзвездочном отеле Посейдония, что расположен на красивейшем пляже в городе Лимассол. 30 марта по 1 апреля мы будем в зале с панорамным видом на Средиземное море изучать теоретические основы методики, глубоко вникая в особенности физиологии и биомеханики тренировок по исцелящему иммунпульсу. Уолтис лично проведет с участниками семинара курсометрии, а тренеры дадут индивидуальные рекомендации по нагрузке. В эти дни также пройдут расширенные лекции по питанию, голоданию и закаливанию. Со 2 по 5 апреля мы будем осваивать методику на практике. Каждое утро будет начинаться с тренировки в необыкновенно красивом саду на берегу моря. Каждый участник получит индивидуальную коррекцию упражнений в соответствии с его задачами, состоянием здоровья и психологическими особенностями. Все дополнения к основной программе будут вноситься в индивидуальную методичку, которую вы заберете домой. Это ваша личная программа тренировок. По желанию в эти дни можно будет пройти краткосрочное голодание под контролем специалистов. Вторая часть, приключенческая, начнется 5 апреля, когда мы сядем в автобус и направимся в острова, в горы. Я решила чуть-чуть приоткрыть вам, где будет происходить вторая часть семинара и сейчас мы отправляемся с вами в Айя Наргири. Дорогие друзья! Мы приехали в замечательное место, которое называется Айя Наргири. Это недалеко от Пафоса в гора. Я не могу передать вам, насколько красиво дорога была сюда, насколько она была живописна. Мы останавливались на каждом уголке, чтобы просто показать вам всю эту красоту. Сегодня мы снимем для вас то, как здесь все устроено. СПА-комплекс, источники сероводородные. К сожалению, видео не передает запаха розмарина, эвкалипта, цитрусов, которые сейчас здесь цветут, растут и вот можно прямо подходить и срывать с деревьев эти спелые мандарины. Лаванда цветет. Я очень жду вас здесь. Я и те люди, которые помогают мне всю эту поездку организовать, это будет... Именно в этом месте будет наша лекция «Открытое сердце» и место, как нельзя, более подходящее, потому что это бывший мужской монастырь космоса и земляна. Мы вам сейчас покажем, какая здесь сохранилась архитектура, древняя церковь 17 века. В общем, приготовьтесь, получить огромное впечатление. Невозможно пройти мимо этих цитрусовых деревьев. Я даже не знаю, что это на самом деле такое, тут еще и грибы попадают. Сейчас мы выберем какой-нибудь самый син. апельсин. Да, мне кажется, что это апельсины. Попробуем его сорвать прямо с ветки. Это, конечно, удивительно. А! ну так просто, оказывается, сразу. Какой запах вы себе не представляете! Прямо такой сочный брызгает этот сок. Запах сумасшедший. Я такого в жизни не пробовала. Здесь апельсины повсюду, на полу, на деревьях. Уникально, уникально. Конечно, Кипр это рай на земле, реально. Здесь сейчас. И это, это, это еще, представляете, это еще начало февраля. А что здесь будет твориться в конце марта, начале апреля? Говорят, что здесь просто все цветет. Каждое дерево, каждая травинка, каждая былинка. И вот во всей этой красоте мы будем жить и узнавать, как оставаться здоровым и активным до 137 лет, как нам обещает Голдис. Друзья, мы находимся в спа Аянагири. Этот спа находится на естественных сероводородных источниках. Здесь пахнет не лавандой. Тем не менее, это эти целебные источники известны 17 века. 17 века люди приезжают сюда за помощью в исцелении, с опорно-двигательным аппарата проблемы, кожаные проблемы. Вот позади меня находятся вот эти естественные бассейны, которые оборудовали с самыми невероятными противотоками, массажами, джакузи, невероятная красота и польза. Здесь мы проведем с вами целый день. И здесь же у нас с вами будет прекрасный ужин и открытая сердце. Вот такой вот необычный формат у нас будет. Мы увидим Кипр и Приморский. Мы проведем неделю на Средиземном море. И четыре дня мы проведем в Кипре, который... Туристы видят редко. Это Кипр горный, лесной, природный, заповедный. Мы увидим дикие орхидеи. Если нам повезет, мы увидим ручьи, монастыри уникальные. Поездка включает в себя все сокровища Кипра. И самое главное сокровище на этом семинаре – это, конечно, люди, которые на него приезжают. Я ожидаю, что будут еще присоединяться участники со всех уголков мира, потому что Кипр – такое место, которая объединяет людей самых разных национальностей, культур, вер. Поэтому я приглашаю вас присоединиться к этому уникальному формату, который мы проводим впервые, и получить удовольствие и от знаний, которые вы получите бесценных, которые помогут вам жить активной и здоровой жизнью долгие-долгие года, и, конечно, от душевное очищение в, в эти великие дни в эту страстную неделю мне кажется это самое благое дело колодать заниматься своим самосовершенствованием изучать философию открытого сердца Дорогие друзья, мы показали вам одно место, в котором мы будем в первый день нашего путешествия по Кипру, пасхального путешествия по Кипру. Нас впереди еще ждет заповедник Акамас, нас еще ждет уникальный отель Каса Panayotis. Я с вами не прощаюсь, я приглашаю вас всех присоединиться к нашему путешествию, необыкновенному путешествию и в мир здоровья и красоты, и в мир необыкновенной природы и истории Кипра. Ждем вас с открытым сердцем и любовью.